Смотрим вайн. Ты постоянно со своими друзьями. А ты не убираешься, не готовишься. А ты постоянно лайкаешь других баб. Ты со своей ревностью уже вообще поехала. Мы расстаемся. Да и провалим. Настоящая любовь и семейные отношения. 21. -го. Чтобы забыть человека, нужно избавиться от его вещей. Посоветовал, ёмм, надо слушать. А уже не так мало вещей. 8 кофточек. Нет сигнал, нет. Я выкинула все твои вещи. Долго на у меня не было 11 минут. О, спасибо, что напомнил. 11 ноября крупнее. Хочешь поменять гардероб? Выкинь все вещи и купи их на алике правильное решение распродажи на AliExpress. вот тут твои джинсы твоя кофта скидки действует на миллионы товаров до 70 процентов на ли такая классная реклама можно и показывать и по телевизору блин тут просто шедевр пушечка а по специальному промокоду ты дополнительно получишь скидку в размере 5 долларов при покупке под 50 долларов так палец здорово подымает, ева. Выучил рекламу-то. Там тоже новую купить побыл. Да, там можно купить. В Алиэкспрес можно даже Кариночку новую купить. Ну, не настоящую. Подожди, на что ты намекаешь? Что я порча тебе нервы, да? А где... Вот где настоящие блогеры закупаются на Алике.